Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Сергей Няшев, и это очередной видеоответ. Вы знаете, это видео я хотел записать специально для вот многих и многих людей, которые на данный момент находятся в сообществе. Я смотрю, какие вопросы многие задают, я смотрю, как они разговаривают, о чем они разговаривают. И вот специально для многих я записываю это видео. Тема видео будет звучать следующим образом. Что я имею? Какой бизнес вообще э, у меня есть? Потому что я уверен, многие люди не понимают, что у них в руках, что с этим делать. И главное, у них неправильное отношение к действиям, которые нужно делать. Итак, обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся вот с чем. Первое, с чем сталкиваются очень многие люди, это связано, ну, скажем так, с нашим ассоциативным рядом. У нас на некоторые действия, на некоторые, скажем так, предметы есть определенные ассоциации. Ну, например, давайте я расскажу несколько примеров. Едет человек такой, серьезный человек, на большом черном джипе. О чем у нас сразу первые мысли возникают? Бандит. Или еще что-то. Ну, что-то такое, правильно? Нас так воспитали. Или большой, огромный просто дом с гигантским высоким забором. Первая мысль какая? Наворовал, украл или еще что-то. Если вы смотрите и у вас таких мыслей нет, просто прекрасно. Есть еще одна очень хорошая мысль. Представьте себе, что едет красивая девушка на очень дорогой машине. Ну, понятно, что сразу многие думают, да, что по-любому студентка заработала сама, молодец, ночами не спала, трудилась, открыла свой бизнес. Ну, это хорошо, если вы так думаете. Но многие думают по-другому. То же самое у нас есть наши скажем так, стереотипные мысли по поводу бизнеса. Вообще само слово «бизнес» я многим советовал бы, знаете, очень ну, правильно использовать. Потому что когда, например, человек, который никогда ничем серьезным не занимался, вдруг всем начинает говорить «я бизнесмен», вот это слово «бизнесмен» у многих возникает такой, знаете, диссонанс, Потому что не смотрят на человека и думают, как ты бизнесмен, ты себя в зеркало вообще видел, как ты одеваешься, как ты ходишь, как ты себя подаешь, о чем ты говоришь и так далее. Но это отдельная тема. Ключевой момент вот в чем. Мы привыкли, что со словом «бизнес» это связано что-то с очень большими деньгами, нужно иметь связи, это что-то очень серьезное, очень сложное, что должно доставлять очень много трудностей и так далее, и так далее. Я вам сегодня хочу рассказать, дать советы, несколько советов, как нужно поменять свою точку зрения, чтобы, скажем так, деятельность, бизнес, который сейчас у вас в руках, ну, начал приносить вам другие результаты. И самый ключевой момент, чтобы он начал вам нравиться. Первый стереотип. Вы должны понять, что на сегодняшний день деятельность, бизнес, аккаунт, который находится у вас, это серьезный масштабный очень перспективный вид деятельности и первый стереотип это вот как раз связи большие деньги я вам сейчас такой очень простой пример расскажу так давайте разберем вот что несколько лет назад я покупал себе на ну, домой скажем так на участок я заказывал забор и Лавочки, столики и так далее. Ко мне приехала компания по установке заборов. И вот они установили забор, еще что-то. Ну и, соответственно, мне нужны были лавочки и скамейки. Я поехал к ним в офис. У них а, в Москве было пять офисов. Один из офисов я приехал. Ну и я человек любопытный, очень быстро с менеджером разговорился и узнал все подноготное. А оказывается, у них три производства в Подмосковье. Офисов в Москве. Мне сразу стало интересно, сколько же стоит подобный бизнес, организовать подобный бизнес. Я залез в интернет и начал смотреть. Итак, э, скажем так, станок по изготовлению гофролистов, ну вот заборов вот этих железных. да. Один станок, один, стоил на тот момент полтора миллиона юаней. Это если через Китай заказывать один юань где-то 5-6 рублей. вот посчитайте сколько один станок обходится. у них таких производства 3. плюс ко всему этому мы берем еще ну допустим станок чтобы там рабицу делать загибать что-то и так далее и так далее. чтобы в один цех купить оборудование необходимо порядка 50 по моему или 47 миллионов рублей. Умножаем это на 3, ну пускай со скидкой, пускай 30 округлим. Это уже 130-140 миллионов рублей. Чтобы просто закупить станки, мы взяли в аренду все. Нам нужны рабочие, нам нужны еще мелкие-мелкие детали. Ну пускай мы докупили с арендой, с ремонтом, с закупкой компьютеров, чтобы мастера там или кто там, руководители работали и так далее. Пускай до 150 миллионов догоним. Теперь давайте, смотрите, 5 офисов в Москве. Это аренда, постоянная аренда. Это закупка компьютеров, мебели и так далее, и так далее. Пускай на это на все, про все ушло еще 5 миллионов. Да? То есть, у нас уже 155 миллионов. Это по минимуму мы берем. Дальше, смотрите, мы производим заборы. Это не шарики, и не ручки. Нам нужно что? Эти заборы доставлять. То есть, нам нужно закупить минимум ну хотя бы 10 машин. То есть, по 3 машины в, каждой, в каждое производство. Мы не будем брать супер дорогие машины. Мы возьмем газели, не совсем старые, ну вот такие двух-трехлетние. Ну пускай каждая будет стоить еще 300-400 тысяч. Ну полмиллиона, ладно, хорошую возьмем. На 10 это еще 5. Вот вам уже 160 миллионов. Давайте разберем следующий нюанс. Нам нужны рабочие, нам нужны э, менеджеры, нам нужны директора. Пускай у нас весь штат сотрудников будет человек 100. И среднюю зарплату мы возьмем ну, 30. У кого-то будет 100, у кого-то будет 20 и так далее. Среднюю, ну даже 40. Каждый месяц 100 сотрудникам нужно платить по 40 тысяч. Сколько это получается? 40 на 100. Считайте сами. Я что-то с математикой не очень, надо ментально посмотреть, научиться это делать все правильно. Итак, мы получаем, что у нас, ну скажем так, чтобы организовать бизнес по производству заборов, Нужно около 200 миллионов рублей. А теперь смотрите, очень внимательный нюанс. Ни у кого таких денег нет. Соответственно, эти 200 миллионов берутся займы в кредит. И мы к этой сумме добавляем еще ежемесячную выплату кредита. Зарплата, аренда, кредит и так далее. Вы представляете, сколько человек берет на себя ответственности? Один, ну пускай там их двое, два сооснователя. И это всего лишь небольшая часть ближайшего Подмосковья. Я не могу сказать, что их бизнес будет работать даже на все Подмосковье, потому что конкуренция дикая, машину могут возить ну, не так далеко, заказчик не будет ждать и так далее, и так далее. А теперь у меня вопрос. А представьте, что делать зимой. Что вы зимой будете забор заказывать? Этот бизнес еще и сезонный. Представляете, какой геморрой себе человек берет на плечи, чтобы заняться якобы бизнесом? И подумайте, какие возможности есть у вас. Я объясню, что за возможности. Да, вы многие думаете, как, о, я всего лишь купил аккаунт в интернете. Друзья мои, вы купили цех, оборудование, рекламу, бухгалтера, там я не знаю, там юристов и так далее, и так далее. Все вот в этом вашем окошке на компьютере. Вы можете с этим бизнесом уехать в любую точку мира, в любой город и его там развивать. А теперь представьте себе, как вот этот руководитель заборного предприятия может, например, масштабировать себя, уехать в другую область. Ему, чтобы открыть бизнес такой же в другой области, нужно еще миллионов двести. Тогда он сможет открыть филиал другой области. А нам достаточно ноутбука. Я к чему этот пример вам привел? К тому, что сегодня масштабы бизнеса изменились. Сегодня для того, чтобы создать крупнейший бизнес в мире, не обязательно владеть помещениями, заводами, предприятиями. Да, это отдельная категория. Но давайте рассмотрим вот что. Возьмем пример, самый классный пример. Google. Что такое Google? Это сайт. Да, сегодня это уже не сайт. Но их бизнес начался с сайта. Что такое Amazon? Это сайт. Посмотрите, как Amazon выглядел в 1998 году, с чего начиналась эта корпорация. С маленькой лачушки и вот от руки написанным было слово Amazon. Сегодня этот человек самый богатейший человек на планете. Он создал сайт. Вопрос заключается сегодня в том, как ваш бизнес должен развиваться, в том, насколько вы креативны, насколько вы постоянны и насколько вы умеете... Решать вопросы, которые к вам поступают. Слово «предприниматель» заключается и несет в себе очень скрытый смысл. Оно состоит из слова «предпринимать». Если вы не предпринимаете никаких действий, чтобы маленькая точечка ваш аккаунт начали увеличиваться и захватывать новые города и страны, то вы не предприниматель. Потому что, вы знаете, вы, вы ждун. То есть вы сидите и ждете, что кто-то начнет ваш бизнес развивать. Это первое изменение точки зрения, которое у вас должно в голове произойти. Запомните, сегодня бизнес работает по-другому. Сегодня не нужно владеть гигантскими суммами или гигантскими связями, чтобы бизнес был крупным. Сегодня можно работать дома, сегодня можно путешествовать и зарабатывать большие деньги и делать серьезный бизнес. Это первое. Второе. Второе, что в нашем бизнесе очень важно, мы работаем с людьми. Это самое быстро меняющееся, ну скажем так, производство. Ну скажем так, давайте так. Если бы мы работали с табуретками, это было бы легче, правильно? Отпилил, поставил, сделал, все стоит. С человеком так не получится. Ты один раз ему на вопрос ответил, он, да, все понял, утром просыпается, все забыл. И ты делаешь это заново, заново, заново, пока человек не поймет. Многие люди находятся на разном уровне понимания информации. Многие люди находятся, ну, скажем так, у них в голове, ну, допустим, вы знаете 33 буквы алфавита, а человек знает 12, ну, к примеру. И вам, чтобы его понять, не нужно орать на него, какой он тупой. Вы должны быть мудрее. Это как ребенок. Вы же не будете на ребенка кричать, что он ходить не умеет. Что ты, дебил, ходить не умеешь? Смотри, как это просто. Он пытается, он пробует. И если вы наберетесь терпения, он через какое-то время узнает оставшиеся, там, сколько-то букв. Он выйдет на ваш уровень. Но у многих не хватает терпения. Я к чему? Поймите, люди – это ваш самый главный актив в этом бизнесе. И ключевой момент – это то, как вы относитесь к ним. Если вы людям искренне пытаетесь помочь каждому, не смотрите на каждого человека, как на доллары. «О, сейчас он у меня что-то купит, я заработаю», О, и так далее. А если вы в каждом человеке, видите компаньона, искренне хотите ему помочь, то у вас по другому будет строиться команда. Какую основную ошибку я вижу сегодня? У нас очень много людей брошенных. Но теперь давайте уйдем от такой, знаете, немножечко э, философской или какой-то моральной да, идеи и перейдем к бизнесу. Итак, представьте себя, каждый день вы ну, допустим, назовем так, э, впариваете сотням людям что-то, предположим. Причем ключевой момент заключается в том, что люди, многие, получают от вас чисто эмоциональный позыв, посыл. Вы им говорите, давай, давай, давай, давай. И как только они оплачивают, они вам становятся неинтересны. Вы начинаете искать сразу других. Что делать этим? Они что-то пытаются. Многие даже не знают, где находятся вебинары. Поверьте, многие мне пишут. Они спрашивают, а что это, а где вообще, а какой у нас продукт, а как, а что у нас вебинары проходят, а когда это будет. И если бы вы знали, какие они задают вопросы, у вас бы волосы. Вот у меня последние волосы на голове поднимаются. Теперь давайте посмотрим, как этот бизнес будет влиять на каждого из нас. Итак, смотрите. Накапливается определенная критическая масса людей, которые не владеют информацией. В бизнесе это называется ну, ну, критическая масса неокученных, необработанных, скажем так, заявок. Что они делают? Они уходят. Это логичный путь. С ними никто не работает, им ничего не объясняют. Их подключили и бросили, типа, давай, делай же бизнес, я тебе подключил, теперь ты делай то же самое, зарабатывай мне бабки, вперед, вперед. И человек потерялся. Он ждет от вас какой-то помощи. Он хочет поговорить с кем-то. И дальше, смотрите, они уходят. И следующий момент заключается, знаете, в чем? Что если мы таких людей отпускаем, и если мы таких людей каждый день больше и больше, скажем так, создаем, мы сами себе копаем яму. Потому что когда они уйдут, это будет негатив. И когда мы будем звать других, они будут с кем-то советоваться, они будут где-то искать информацию. А этих ушедших людей будет так много, что этот негатив может и нас всех завалить. То есть это очень важный нюанс, друзья мои. С точки зрения бизнеса многие сейчас из вас делают, просто ну, не делают, они копают в себе яму. Вы должны это понять. Итак, давайте я подведу итог. На данный момент у вас в руках потрясающая бизнес-возможность я ее опишу, вы получили полностью упакованный бизнес под ключ. У вас есть бухгалтерия, у вас есть юридический отдел. вам не надо содержать их, этих людей, искать их и так далее. они уже есть. У вас есть продукт, вам не нужно тестировать нишу, вам не нужно искать поставщика, вам не нужно искать я не знаю там тренеров, договариваться с ними не нужно. У вас есть э, уже программисты, у вас есть все в руках. Да, это точка, как и любое кафе, предприятие, пока не приносят прибыли. Но как и в любом предприятии, кафе, бизнесе, фирме, чтобы вам получить деньги, вам нужно найти клиентов, вам нужно найти способ привлечения внимания к себе. И как только у вас появляются клиенты, если вы умный предприниматель, вы из одного клиента сделаете постоянного. Вы с ним будете на связи, вы ему будете рассказывать о всех новостях, вы ему будете давать ссылочку на его почту, где будете говорить, а у нас новые акции или еще что-то для чего, чтобы он к вам привык. И потом, когда у вас появляется новый продукт, новый аксессуар, вы этому постоянному клиенту ссылочку, письмо Позвонили, он приходит и покупает. Так работает обычный бизнес. Делайте и вы то же самое. Создавайте постоянных клиентов, которые искренне будут рекомендовать вас. Потому что вы хорошо работаете, вы хорошо рекомендуете, вы все отвечаете, вы создаете удобную атмосферу для саморазвития, для ведения бизнеса и так далее. Тогда в вашу команду будут приходить, тогда к вам будут приходить и покупатели, и бизнесмены, которые ищут возможности на просторах интернета. И когда они поймут, что вот этот человек хороший, честный, искренний, не бросает, как это делает 99% сетевиков, подключили и бросили, не одноразовые покупатели, а постоянные клиенты. Вы должны понять одну вещь – бизнес – это вы. Если нет вас – нет бизнеса. Кем бы вы ни были – студентом, 18-летним или пожилым человеком, поймите, не существует временных рамок для того, чтобы начать бизнес делать правильно прямо сейчас. Его нужно делать по трем принципам – честно, прозрачно, ответственно. Возьмите ответственность. Потому что существует куча примеров, когда молодые люди в 15-16 лет зарабатывали большие деньги, и пожилые приходили в, никакую, в нулевую нишу, ничего не понимая в бизнесе, и становились успешными. Сделайте выбор, кем вы хотите быть. Многие, знаете, что еще говорят? Мне не хватает мотивации, мне не хватает этого, у нас нет команды, мне надо подергать за кого-то, я не знаю, за уши, поплясать, попрыгать. Вы знаете, честно, я уже на эти вопросы просто устал. Знаете, какая самая главная мотивация? Вот просто, просто представьте себе, ну, как вам сказать, вас заставляют зарабатывать деньги вам самим неприятно, вот, просто вот не противно от этих слов, пожалуйста, заработай деньги. И это вам нужно повторять каждый день? Да просто посмотрите, где вы живете. Посмотрите, в чем вы ходите. Посмотрите, что вы едите. Посмотрите, какое будущее вы можете дать своим детям. Да даже себе. Вы что, не хотите путешествовать? Вы что, не хотите что-то лучшее, что у вас есть сейчас? Если у вас все хорошо, вас не нужно мотивировать. Но простите, если многие живут в жопе, и их нужно заставлять зарабатывать деньги, это маразм. Я не понимаю, как это вообще можно. Меня не нужно мотивировать. Я просто смотрю и понимаю, блин, я хочу еще Лучше. Не то, что жить. Я хочу еще больше увидеть, еще больше попробовать лучшего, чем я пробовал до этого. И я хочу туда стремиться. Это, это нормально. Поэтому мотивация. Ну, посмотрите кино. Если же вы все-таки ждун, ну, признайте себе в этом. Потому что многие, знаете, многие команды, многие офисы, которые постоянно нужна мотивация. Знаете, как вот приезжал, когда приезжаешь в офис какой-то, да, в компанию, и говоришь, зачем вы здесь, особенно к сетевикам? Мы здесь для саморазвития, чтобы стать лучше, чтобы воплотить свои мечты. И вот пошла вот эта вот, вот возня. Я эти цены ну сразу, знаете, как назвал, Я говорю, я понял, вы филиал ЦРУ. Центр реабилитации убогих. Если вы хотите заниматься саморазвитием, если вы хотите из волшебного человека превратиться в суперволшебного, идите вон куда-нибудь в детский центр саморазвития. Или просто, ну вот куда-то туда. Мы здесь делаем бизнес. И я это хочу до каждого донести. Призываю каждого стать предпринимателем не ныть, а думать. Не искать проблемы, а придумывать их решения. Предпринимать действия, чтобы улучшить свою продуктивность. Если вы со мной, ставьте лайк под этим видео. И подписывайтесь на наш канал. Друзья мои, не буду вас больше томить. Специально хотел сделать это видео таким немножечко медленным, чтобы донести до вас. Надеюсь, мой посыл до вас дошел. Давайте делать бизнес, друзья мои, давайте просыпаться. И у меня мини-задание каждому человеку, каждому. Если у вас есть хоть один человек, кого вы пригласили, или если у вас их много, и, скажем так, они, вы с ними давно не общались, я прошу вас, это видео скиньте каждому, кого вы подключили. А если вы смотрите, и у вас какие-то вопросы возникают, пишите, я оставлю под описанием. Я не знаю, там мы группу сейчас хотим сделать. Я буду проводить курсы для всех, у кого есть вопросы. Для всех, у кого есть вопрос, как что-то сделать. Поэтому давайте к нам присоединяйтесь, друзья мои. Просыпаемся. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки. Я еще раз повторюсь. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Но только не то, что как это классно. Задавайте мне вопросы. Я прошу вас, пишите в комментариях свои вопросы чтобы я новые видео мог записывать. До новых встреч. Пока-пока.